Мужики, всем привет! Ну чё, мы вот, знаешь, как обычно, на этом же месте, в этой же одежде, а тут по-другому, то есть в другом плане появишься. Ведь на этот контент тратится на секундочку 100 тысяч рублей. Каждый ролик поэтому заслуживает твоего лайка. У крупного ютубера, они делают open case на 50 на 80 тысяч, у них набирается десятки тысяч лайков. У человека мы не можем 5 тысяч лайков собрать. Ну, это, ребят, не смешно уже. То есть это не ченджер, да? В доказательство я показываю, вот, продать на другой площадке, все это вам показываю. Сейчас свой инвентарь тоже покажу, что у меня это в инвентаре все лежит. Вот оно, пожалуйста, если вдруг кто не верит. Короче, на ролик потрачено 100 тысяч. На что? Ну, во-первых, будет сегодня дорогой крафт на удар молнии. Либо самое крутое, это, конечно, огненный змей прям завода, либо золотой карп. А либо вот эти ауги выдадут неонару, а кровавый спорт. Мы уже делали 4-3 контракта где-то, наверное, деньги на огненный змей потрачены. Либо из новой коллекции Революция тайные могут выпасть а Далее у нас, ну, это с самого начала будут охотничьи кейсы Капсулы, где есть наклейка корона Вы меня просили, я комментарии читаю, поэтому здесь все гуд а, И две капсулы по 8000 тысяч Ну, вы, вам нравится да, контент с капсулами, поэтому снимаем В общем, 100 тысяч рублей потрачено Надеюсь на вашу просто поддержку Реально, пусть будут лайки И вот что... Хочу вас попросить обсудить. У меня, в общем, появилось такое желание снять ролик следующего характера. Я хочу инвестировать в Counter-Strike 150-200 тысяч рублей. Я знаю, что вы на моем канале любите смотреть про инвестиции и так далее и тому подобное, но вот появилось у меня почему-то желание 150-200 тысяч инвестировать в Counter-Strike. Если вам ну реально интересно, напиши в комментарии. Просто вот у меня пока есть идея, да, там 150-200 тысяч потратить на контент на OpenCase прикольно, но про инвестиции, если вам интересно посмотреть, реально, навалите на этот видос лайков, ну а самое главное комментов, что да, хотим видеть, вообще без проблем, сделаем ну, комментарии, я читаю. Охотник Следующий кейс. Вулканчик здесь есть, который стоит дорого. Будем рассчитывать. Как обычно, в конце этого ролика будем ныть, что открываем в Counter-Strike, а не на Вилландоропе, кстати... На Вилдропе можно забрать 110 рублей. Как это сделать? В прикрепе ссылочка на сайт, там есть барабан, в котором можно забрать 100 тысяч рублей. Вот такие вот случайные ножи. И сам прикол, вот здесь я, да, нажимаю открыть контейнер, трачу деньги. Там просто ты вводишь промик мани 150. Ну и просто вот крутишь барабан, где можно и 100, и 50 тысяч рублей забрать. А, и, собственно, ножи с перчатками. Также из интересного, да, сейчас откроем и расскажу. Это не все, потому что, ну, спонсор, да, а, тут, собственно, без этого никуда. Запись идет все прекрасно. Ну, ребята, скажу честно, занесли за этот ролик 80 тысяч. Врать не буду за эту интеграцию, поэтому вылизывать и облизывать сайт буду максимально, ну, ибо 80к за контент, да, простите меня, такого грешника, но э, этот контент именно в Counter-Strike на моем канале Open case э, во многом существует благодаря ВД-шке. они просто дичайше мой канал спонсируют, кстати, нам пока падает кал, но ничего, в принципе, необычного. В общем, на сайте Вилдроп есть кейс за миллион и десять лямов. Прикинь. Вот, ну, реально есть. Также есть кейс, который можно открыть за один раз. Красивый палец, обмотанный скотчем. 50 и сто раз. Просто вот нажимаешь, и сразу у тебя крутится 50 кейсов. Либо же сто на твой выбор. Это все на сайте Вилдроп. Ссылочка в прикрепе. И там, ну, просто посмотри даже хотя бы, что в кейсе за лям лежит. А, но самое крутое, это Мани 150 промик. Он дает по секрету. Вот по, по секрету. 40%, процентов, прикинь. Аж это подавилось, такой жесткий промик 40% гепозита, то есть ты пополняешь условно косарь, а, тебе падает сразу на счет 400, просто плюс 4 с ровного места, да? И дальше там есть бесплатные кейсы, бесплатные кейсы до аж, а, если не ошибаюсь миллиона рублей. Ну, то есть ты закидываешь полляма, и тебе бесплатный кейс за полням аж дают. И за 1000, и за 200 рублей. Там реально много бесплатных кейсов, но вплоть до полмиллиона. Поэтому 40% это имба. Тем более, эксклюзивный промик только для моего канала. Больше, по-моему, они никому не выдают. То есть сразу косарь плюс 400 с а вообще вот так советую. Еще бесплатки у тебя будут доступны. На сайте много всего крутого. Но барабан это имба. Там, конечно... Не выпадет, скорее всего, 100 рублей нож, но ширпотреб там выпадает очень часто. Тем более, барабан можно прокрутить либо один раз в 72 часа, либо один раз в 72 часа, и плюс... Палец какой этот замотанный, и плюс промик манит 150. Если два раза крутишь, да, если выпадает два ширпа, сразу... Опа! Плюс 10 рублей с ровного места. Халява, друзья! Все это в прикрепе, крути два раза, выводи два ширпа. Все easy, реально, дроп, команда, привет, огромное спасибо. Не нравится вам, да, многим... Реклама, спонсоры Но, блин, вот, честно скажу Если, а у меня, не если, они у меня есть Адекватные зрители, они понимают, что когда у канала человек человек появился спонсор Зайдите на канал Пошли опенкейсы по 100 тысяч рублей Ну, вот, в Counter-Strike, да Ну, вот, спонсоры Это двигатель прогресса, серьезно не открывал я раньше кейс в Кэске, не тратил я на это. Ну, типа, на сайте зайдешь, там, аккаунт ютубера, да, кстати, на Вилдропе мы даже с аккаунта подписчика стайного кейса, а вы по градиент выбивали, на секундочку, поэтому по шансам там все окей. Проект новый ребята выдают, советую определенно. Ну и вот, то есть на сайтах аккаунт ютубера высокие шансы, в Counter-Strike это, наверное... Ну, ролик пятый точно, не скажу десятый, но пятый видос точно, и вот такое говно выпадает. Поэтому, да, counter а на моем канале давно не было, и не было бы, если бы не спонсоры. Вернее, не спонсоры. Вы меня просто захейтите! Ну, реально, вот без спонсоров никуда. Люто поддерживают. Ребят, прошу, не хейтите. Ну, никуда. Но не хочу я свою соточку заливать на вот такие видосы. Дорого. Причем, мы снимаем OpenCase на этом канале каждую неделю, да, вот на такую сумму. И прикинь, человек тратит соточку свою на вот такие опенкейсы каждую неделю. Ну, месяц, да, 30 на или не на 30, 300, там, 300, реально, кусков рублей. Не хочу я такие деньги тратить. На сайте, там, да, не обязательно, даже вилдроп, все-таки аккаунт ютубера, везде можно окупиться. Ну, чаще всего. Но в Counter-Strike аккаунт ютубера Гейб такой сидит и ржет. Просто запись я чекаю, ребят, если что. Просто угорает, типа, блин, ну да. Аккаунт ютубера, круто, вау! Статрек. Кстати, пока охотничьи кейсы. Я обосрался, как обычно. Честно вам скажу. Блин, как же мне нравится? В конце честный, чисто чек И выпадет кал. Не он как обычно. Я буду сеть в тильте. Это процентов, Это прям завод немного поношено прям завода. Че, ласт, охотничий кейс? Он, кстати, тоже дорогой. Много денег, бля. Просто я не знаю, в Counter-Strike, типа, ну сколько кейсов надо открыть, чтобы человеку хоть что-то упало. Я надеялся на вулкан сегодня. Че, поехали по капсулам, друзья? Капсула 2. Давай сразу, что в позе орла, да? Ну тут корона 40 тысяч. Оп кейс не окупится, но две короны я буду рад, кайф и прочая история. Давай! Корона! Миллионный кейс на канале, грубо говоря. Давай. Пау! Это, кстати, неплохо. Она дешевая. Блин. Ладно, посмотрим цены сейчас, открываем все вот эти вот капсулы, вот эти контейнера, они дешевые, по 2000 всего стоят, дешевые, не, ну, относительно там э, капсул по 8 кусков, я надеюсь, по звуку все хорошо, очень сильно переживаю, кстати, я второй раз записываю вступление, потому как заходишь в КС, он тебе звук микрофона очень сильно бустит, я записал, смотрю, что-то, знаешь, там на ОБСке звук, короче, пляшет, корону можно? Да блин, я такой, о, о, вовремя увидел, потому что иначе вы бы не смогли этот ролик посмотреть, честно, очень сильно режет слух, когда, ну, шо, шумно И почему-то со светом какая-то проблема, я не, не могу это никак профиксить, вау, круто, корона выпала Так, а по ценам обещал показать, я знаю, что вам интересно, но это дешево, оно типа, 1300 рублей стоит сколько? Говно за 500 рублей а Поехали, контейнера за 8000, вот здесь явно поза орла, уходить с нее не буду, поехали Контейнерат. Пу, извиняюсь. Попрошу прощения, что иногда режу слух. Не Нипэ. Вау. Хочется плакать э, в таких open кейсах. Команда Вилдроп, привет, я трачу ваши деньги. Блин, ну вот, э, ладно. Но не было бы этого сайта, не было бы таких крутых видосов, и я бы никогда не почувствовал, наверное, такие эмоции. Ты же моя красавица. Ну, они дешевые, типа 11 тысяч где-то стоят. Это круто или супер круто? Мне кажется, не особо. Давай проверим. А, да, кто не знает, сейчас Counter-Strike инвентарей недоступно очень часто. Но, ладно, мы в конце ролика чекнем. Ну вот. О, найс. Это 3 500 всего. Блин, а что я так радовался? Облом. А это стоит 400 рублей. Ну, крутые наклейки. Так, что у нас сейчас? А, кстати. Я пропустил ключик. Сейчас, прикинь, с этого кейса вулкан выпадает. Это будет вообще мега-ржака. Ну, либо нож. Но ножи тут охотничьи, они особо дешевые. Ну, ладно. Могли и не открывать, в принципе. По-моему, все открыл. Welcome to the clutch, друзья. Ну, что, поехали. Блин, э, очень страшно такие вещи делать. Но это дорого, да? Вы же понимаете. После полевых, после полевых. Ну, да, эти сорвиголовые я не буду засовывать. Они после полевых. А гипноз, кстати, тоже дорогой скин. А вот эти вот штуки, если я их покупал по 11, то... Ну, когда мы делали... На огненный змей. А, апгрейды, да? Апгрейды контракты. Так, подожди, я что-то еще покупал. Вот. дикое дитя. Ты про меня. А если я покупал по 11, то сейчас они пятнашку стоят. Ну ч ⁇ мужики, погнали, поддержите лайком. Это 50 тысяч рублей, блин. Вилдроп, команда, вот такой сайт, спасибо вам, команда Вилдропа, за спонсорство, надеюсь, когда-то, сегодня выбьем. Огненный змей, ссылочка на сайт в прикрепе с промиком на прокрут барабана, где можно 100 тысяч рублей забрать, и также промик на 40 консентов. Кейс за 10 миллионов и миллион, и кейс за, по-моему, миллионный депозит, все там, больше нигде такого нет. Поехали. Это огненный змей прямо из завода, и я мелиардер. Не вижу, вот опять, да, традиция, глаза закрыл. Парам-парам-пам-поу, там говно, да? Давай-ка я встану, покручусь, как юла. Ну, типа, поза орла счастья-здоровья. Это ничего уже не поменяет. Просто будем надеяться, что там огненный в э, попу змей. Давай. Я так, о, -о, -о, -о навангую, собственно, этого. Сейчас с головой бы ни в не вставится. Я реально глаза закрыл. Так, ну давай. Э, готов расстраиваться. Ну, хотя бы удар молнии, пожалуйста. Только не... Если коллекция Браво и Золотой Карп, я буду плакать после записи ролика. Чё, вам надеяться? Давай! Раз, два, три, мужики, поехали! Ну, эмочка. Ладно, я не знал, как на это реагировать, она дешевая, относительно калаша. А прямо с завода, кстати, эмка это, по-моему, интереснее, чем калаш, цена. Ну, кстати, 55 тысяч, есть! Но это не огненный змей типа, ну, блин, круто. Но контракт купил, честно скажу. Это эмочка, это эмочка, друзья. Но мы ушли сегодня в ноль Вот ну реально, типа В ноль по контракту, по остальному это в минус В общем, я что предлагаю Давай сделаем еще один апгрейд, если... Апгрейд, да почему? Вот чисто чел сайтов пришел Контракт, если скинов, хватит Я очень в этом сомневаюсь, но мы попробуем Так, тут 16, но у меня 3, опять же, жавапки Я не хочу их сюда засовывать Конечно Просто попробую что из этого получится? Ну, я, я, я примерю сейчас. Ну, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 скин. А вапа одна у меня не хочу, потому что она выпала, когда, собственно, Counter-Strike ее удалил. Нет, ну, и опять же, красную линию тоже не Не-не-не-не, а если мы попробуем... Я на паузу сейчас уйду, посмотрю, какие скины есть. Так, друзья, попробуем заапгрейдить что-нибудь с армейского. Ну, вот это уже э, такой флекс-релакс пошел. Я сегодня не... Ой, я не хочу этот Галил пускать. Я сегодня не особо расстроен, честно скажу, могло было быть хуже. М -м так, сейчас, в общем, сделаем с армейки, потом, может быть, с запрещенного получится что-то интересное сделать. Здесь, М -м кстати, неплохо, страшно. Так, вот сейчас вопрос, э, хватит ли мне скинов именно запрещенных. что если хватит, это будет годно. Вот, запрещенное. Все, поехали. А много. В теории должно, но опять же 15 скинов. Так, будем пробовать. Будем пробовать, будем пробовать. Будем. МК пофиг. Будем еще раз пробовать и пробовать. И 4 скина надо. Раз, два, три. Блин, жирно. Лунная ночь. Фу, Колымага, Поношенная. Поношенная. М -м -м -м -м -м -м -м. Блин, ладно. Ладно, ладно, ладно. Короче, всем огромное спасибо за просмотр ролика. Ну, я немного, знаешь, ожидания вот от этого видоса все-таки были, что сегодня выпадет коллаж. Это круто, что выпала эмка, но не прям что вау. Ну, вот серьезно. Я больше честно расстроился, потому что все-таки надеялся на коллаж. Каталку по любому случаю, ну, типа, ну, не то, что хотелось бы. Вот, так как-то так. Всем огромное спасибо за просмотр этого ролика. Мани 150. Забирай столько. Ладно, все. Поддержите нас, пожалуйста, лайком и пишите, что думаете по поводу инвестиций. 150-200 тысяч рублей в Counter-Strike. Все, всем пока. До новых встреч. Ну, немного подрастроился. Типа не совсем тильт. Да, ну... Ну, такая себе. Все, короче, за заканчиваем.